к своего знаменитого портрета, а закончил, когда композитор живых уже не было. И вот обратите внимание эту копию «Подлинник Третьяковской Это очень глубокий, задумчивый взгляд, Полн трагизма. И вот рядышком с мусорского лежал трактат Берлеза в инструментовке. Он закончил хованщину, Но ее нужно инструментовать. И вот трактат лежал рядом. Госпиталь мусорский не о здоровье думал. Он не думал, что так близка смерть. Он думал, как инструментовать хаванщину, как продолжить работу над Пугачевщиной. Он только приступил к ее созданию. Но смерть не щадит никого. Ах, я несчастный, все кончено. Это последние слова, которые произнес Мусорский. За два дня до смерти у него наступил паралич рук, он уже не мог держать газету. Друзья приходили, навещали, читали ему газеты. Официального диагноза смерти нет. В нейкрологии. Стасов писал, что мусорское было воспаление спинного мозга, наступил паралич дыхательных путей, паралич сердца и рожестое воспаление ноги. Вот, вероятно, рожестое воспаление давало такую высокую температуру, что Мусорский находился без сознания. А ведь антибиотику никаких в то время не было. И вот 42 года ушел из жизни этот великий человек. Похоронили его в Александр-Невской лавре в Петербурге. Через 4 года на средства друзей там установили памятник. Сейчас... Трудно представить страну мира, где бы опера мусорская не звучали. Самый востребованный композитор за рубежом Мусорский, дальше идет Чайковский и дальше тоже наши великие композиторы.